Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракатух, дорогие мои ученики. Сегодня мы проходим Люгати, книгу опять арабского языка. Мой язык, Люгати. Это мы сейчас проходим книгу первого класса Министерства Ат-Та'алим, Визару Запомните, это первый класс мы с вами проходим сейчас. Дорогие мои ученики, первый класс, школьная программа, люгати, мой язык, предмет, мой язык. Ну, давайте же, перейдем же непосредственно к самому уроку. Уляхизусурата, То есть, я здесь смотрю на картинки. Первая картинка, вторая картинка, третья картинка. Уаукмелю исмага. И мне нужно имя дополнить здесь. Сумма И потом я должен прочитать. Первая картинка – это у нас море нарисовано. Море. И стрелка указывает на букву БА. БА. БА. И вниз, если читать, три буквы. Море по-арабски. На, на БА начинается, на РО заканчивается. Какая средняя буква? Это уже вы должны знать. Какая средняя буква – Море по-арабски как. Следующее – лук. Лук. Мы видим луковицы. И тоже на «ба» начинаются, на «лям» заканчивается. Средняя буква вы должны знать и должны написать. И потом еще у нас луна есть. Луна. Луна тоже из трех букв. Первая буква неизвестная. Но вторая и третья – «мим-ра». «Мим-ра». Итак… В трех словах нет три буквы. Нужно дописать. Это вам задание. Море как по-арабски, лук как по-арабски и как луна по-арабски. Вы должны дописать недостающие буквы. Следующее. Следующее у нас задание. Итак. Я должен посмотреть на картинку. И напишу, написать должен я первую букву из этой картинки вместе с Харакятом. Хорошо, конечно, еще одно задание, чтобы вы написали еще вообще слово. Слово по-арабски. Как это по-арабски будет? Давайте же будем смотреть. Первая сура. Первая сура. У нас здесь чемодан. Чемодан. Как он по-арабски, вы должны знать и написать первую букву с харакятом. А внизу даже можете подписать, что это по-арабски, вообще полностью. Второе. У нас кровать. По-арабски. Как она называется. И нужно написать первую букву с харакятом. В звездочке нужно написать первую букву с харакятом. Третье. Корзинка. Корзинка тоже нужно написать букву с характером. Потом у нас такой вот интересный вот этот э, ящичек. Тоже его надо написать. Тоже надо написать. Как он интересно по-арабски. Потом у нас зонтик. Первую букву надо написать. И последняя у нас Луна. Луна. Тоже нужно написать первую букву. А внизу можете вообще написать каждое слово по отдельности. Полностью. Потому что места есть. Понятно. Все. Переходим на следующее задание. Уродьте буль калимат. Здесь нужно по порядок привести слова. Первое. Мадрасати моя школа. Она. Второе слово. Я. Ухеббу. Люблю. Вот здесь нужно будет внизу подписать прям. Правильно, чтобы у нас сложилось предложение. Запомните, нужно, чтобы у нас предложение сложилось. Я э, вам подсказываю. Нужно расставить слова местами, по местам. И получится предложение. Второе. Нура. Муратабун. Здесь фаслю. Смотрите, фаслю. Интересно, интересно, интересно. Здесь нужно тоже правильно расставить. Нура – это имя девочки. Мурат Табун – это от слова тортип. Приводить в порядок, значит приведенный в порядок. Фаслю – это класс. Фаслю. Здесь нужно правильно расставить слова и написать предложение. Понятно, да? Это задание вам такое, большое задание. Очень большое задание, очень трудное задание. Кто невнимательно занимался по первым урокам, ему будет тяжело. Но старайтесь, пишите в комментариях, пишите, кто что не понял, или пишите мне на e-mail, на почту пишите, задавайте вопросы. Следующее задание – Акрауль джумлята. Я должен здесь прочитать предложение. Итак, фи мадрасати сахатун васиатун. В моей школе широкий двор. Широкий. Васиатун. Сахатун васиатун. Саха. Площадь. Понятно, да? Сахатун васиатун. Давайте разбирать будем предложение. Фи мадрасати. Итак, фи, она является признаком Исма. Запомните. Потому что это харфуджар. Харфуджарин. Значит, она является признаком Исма. После фи придет Исм. Запомните. Это первое правило. А второе правило, что после фи придет Исм и он будет маджрур. Фи это джар. Харфуджар. А мадрасати. Маджрур. Джар маджрур. Вот так нужно запомнить. Здесь джар фи мадрасати и маджурур он будет заканчиваться на кясру, запомните, всегда на кясру или что-то вместо кясры, всегда это слово будет маджурур. Вот это нужно запоминать, это я буду постоянно, постоянно, постоянно говорить об этом, и потом, потом потихоньку, потихоньку вы поймете всю эту грамматику, она несложная. Самое главное внимательно слушать и обращать внимание. Итак, «фи-мадрасати» мы говорим «фи» – это «харфульджар», и она является признаком «исма», который приходит после нее. Она будет только перед именем, запомните. Перед именем. Это будет признаком имени. «Харфульджар» будет признаком имени. Она не придет перед глаголом. Не будет перед глаголом. А будет только перед именами. Итак, «фи-мадрасати» – Сахатун. Вася Атун. Сахатун, Вася Атун. Вот здесь Сахатун это площадь. Саха территория. Школьная территория, да? Вася Атун. Его описание. Это натун. Это будет описание слова Саха. Саха, Вася. Запомните. Открытое вот это пространство. Вася. Просторное. И оно будет описание вот этого «васиатун», Это будет называться нат. Запомните это слово натун, натун, нат. То есть описание того слова, за которым оно идет. И нат всегда будет следовать за тем словом, которое она описывает во всем. Если у того у первого слова стоит тамарбута, а мы видим сахатун, тамарбута стоит, значит у ната тоже будет. Тамарбута, Васяатун. Если то слово, которое она описывает, будет в неопределенном состоянии. Нету алифляма и заканчивается на танвин, значит над тоже будет без алифляма и тоже будет заканчиваться на танвин. Если он заканчивается на танвин-домму, Сахатун. значит над слово васятун будет заканчиваться тоже на танвин дому. Он идет во всем, в единственном числе, в мужском или в женском роде, в определенном состоянии и неопределенном состоянии. Он будет тоже так же. Запомните, Нат вот такой вот он хитрый, что он старается подражать во всем. Если это говорит Сахатун, Тамарбута в конце, значит Васиатун У меня тоже будет на Тамарбуту заканчиваться. Если он заканчивается на танвиндаму, я тоже буду на танвиндаму. Если он в единственном числе, я тоже буду в единственном числе. Если он в неопределенном состоянии, я тоже в неопределенном состоянии. Если он в женском роде, я тоже в женском роде. Все, везде он следует, понятно, да? Неправильно будет сказать сахатун альвасиату. Неправильно. Или, например, было бы асахату «Ас васиатун. Тоже неправильно. Это уже не будет над. Запомните это правило. В этом предложении мы с вами два правила прошли: джармаджурур и над. Джармаджурур и над. Вот так через пример, мы с вами будем проходить грамматику грамматику арабского языка. Дальше. Анна, я, Анна, ва, Садикы -и", и мой друг Садикы. Смотрите, Садикы мой друг. То есть мой здесь. На конце видим, что там ков с кясрой, и еще идет я. Садик и мой друг. Мадрасати, как в первом предложении, то же самое. Моя школа. Моя школа. Нухебу дальше. а то Мы любим я и мой друг. Нухебу. Нухебу. Мы любим... Это глагол Нухеббу. Запомните, глагол Нухеббу. Потому что там одна из четырех букв стоит, глагольных. Имена глаголом удоря. А". Алиф с Гамзой. Потом Нун, Я и Та. Четыре есть буквы. От глагола... У глагола Мудори а есть четыре буквы. Алиф, Нун, Я, Та. И вот это нун первое стоит, это признак глагола мудория. Это признак глагола мудория. И переводится как мы. Смотрите, я и мой друг. И потом мы говорим, нухеббу, мы любим. Мы любим аль-хайраата. Мы любим аль-хайраата. Аль-хайраата. Здесь вопрос, почему аль-хайраата заканчивается на фатху? А почему не заканчивается на домму? А почему не заканчивается на кясру? Почему мы не скажем «нухибуль киро ату», «нухибуль киро ати», а именно «киро ата». Вот это называется грамматика «нахву». «Нахву», запомните, это уже мы заходим в «нахву». Изменение окончаний слов по причине каких-то действующих факторов, которые повлияли на это слово. Потому что нухэйбу, здесь это фираль, а аль-хайроата мафруль. Запомните, мафруль. То есть страдательная вещь какая-то. На кого действие падал, пало? Запомните, на кого пало действие. Мы любим что? Кого что? Аль-хайроата. Чтение. Чтение. Мы любим чтение. Мафруль. Это будет Мафуль, а он заканчивается на Фатху. Запомните. На фатху. И он будет в состоянии насыб, насыб. Это мы проходим в грамматике. И будем теперь с вами проходить на этих занятиях для того, чтобы вы запоминали и практиковались, и правильно переводили. Ана, васадихе, но хибль хираата. Понятно, да? Я и мой друг. Мы любим чтение, чтение. Любим много читать, особенно про моря и океаны, и путешествия, и про корабли. Любим мы с моим другом читать, много-много-много читать разных книг, журналов интересных, про путешествия, как люди отправлялись в путешествия, на больших кораблях, с парусами. И маяк давайте тут нарисуем еще на скале. На скале штурвал. Ла Иляха Ла Дальше. Нурату. Предложение Нурату. Туроттибу Альванага. Смотрите. Нурату Туроттибу Альванага. Здесь три слова. Нура Туроттибу Альванага. Нурату это имя. Имя девочки, нуурату, имя девочки и имена женщин, они заканчиваются, смотрите, Нуурату заканчиваются на, на харакят, без танвина. Там танвина нету. Ну женского рода, смотрите, заканчивается без харакята. Аишату. Фатымату. Ну там нету танвина. Тура тибу, смотрите, тура тибу. Это глагол. Это глагол. Глагол мудория, фиаль мудория. Я вам сказал, что у фиаля мудория есть четыре буквы: алиф, нун, я, та. И вот впереди та стоит. Тура тибу. Она приводит в порядок. Тартиб делает. Она приводит в порядок. Аль анага. Свои краски. Альван. Альвана. Га. Ее краски. Понятно, да? Свои краски. Альвана. Это мафауль И он будет заканчиваться на фатху. Мансуб будет. Состояние насб. Мансуб. альвана ха. На фатху заканчивается. Смотрите. Нун с фатхой пришел. Неправильно будет сказать альванига. Альвануга. А именно правильно будет альванага. Вот так мы с вами будем разбирать предложение дюмля. Это называется по-арабски дюмля. Нура приводит в порядок свои краски. Так, давайте дальше, дальше, дальше, дальше. Мне здесь нужно разобрать слова, разложить их именно по маката, по частям. Вот как на первой строчке написано. Хафлятун. Смотрите, хафлятун. То есть это какой-то праздник. Хафля. Какое-то торжество. И мы его должны разложить по слогам, по вот этим маленьким группам, по частям. Значит, первое мы пишем «Хаф», «Ха», «Фатха», «Фа», «Сукун», «Хаф». Во втором прямоугольничке мы пишем «Лям» с «Фатхой». И в третьем прямоугольничке мы пишем «Тамарбута» с «Танвиндаммой». «Хаф», «Лям» с «Фатхой», «Тамарбута». Станвин доммой. То же самое мы должны писать Масбахун. Масбахун мы с вами проходили это слово и даже рисовали, собирали даже из конструктора Масбах. Масбах это у нас место, где купаются. Масбах. Масбах. То же самое мы должны также расписать по группам. Дальше Бундук. Бундук. Тоже интересное слово Бундук. Мы проходили это слово у одной девочки была обезьянка. Ее звали Бундук. Бундук. Еще Бундук называется Орех. Это лесной орех. Очень вкусный лесной орех. То же самое его должен, также мы должны расписать. И последнее слово нахля". Нахля. Нахля. Нахля. Мы его тоже должны написать правильно. Разложить его по буковкам и харакятам. Итак, Хафля. Торжество. Масбах. Бассейн, бондук, это у нас орех, и нахля пчелка. Есть контакт. Сейчас мы с вами новых букв не берем. Мы с вами повторяем прошедшие буквы. Олив мы прошли, ТО прошли, Вау прошли, Зай, Джим, Шин, Шаджаратун. Дерево, например, Шаджаратун. Шин. Мы это проходили эти с вами буквы. Просто сейчас повторение. Просто сейчас мы повторяем и должны много-много-много читать. Давайте посмотрим арабские имена, какие есть. Мальчиков и девочек. Валид. Валид. Его зовут Валид. Шайма. Шайма. Девочку зовут Шайма. Шайма. Дальше. Нуджуд. Нуджуд. Еще одну девочку зовут Нуджуд. Ну, мальчика зовут Ибрахим, Ибрахим, Ибрахим. Правильно пишите имена, правильно учитесь писать имена. У многих есть большие ошибки, у многих людей. Я вот сколько смотрю, обращаю внимание, буквы неправильно прописывают или характеры неправильно пишут. Пусть первый класс мы с вами проходим. И пусть нам будет 45, 49, 56 лет, 68 лет. Ничего страшного, первый класс, давайте учиться. Давайте учиться с самого начала. Но каждое слово, каждое предложение, каждое, каждое, каждое, мы будем с вами изучать. Как пишутся имена мальчиков и девочек. Как пишется предложение. Как по грамматике у нас, где у нас фиаль, где у нас файл, где у нас мафауль. Все это будем с вами проходить. Это на долгие-долгие года. Пусть 10 лет у нас пройдет. Пусть мы пройдем всю 10-летнюю программу, школу. Но мы пройдем, и чтобы у нас все было красиво, и писали мы красиво, и говорили мы красиво и правильно, и читали мы правильно. Мы для этого же все это изучаем. Арабский язык для того, чтобы правильно читать, правильно понимать религию, правильно понимать аяты, хадисы. Это все нам нужно, нужно, нужно. Каждый день, каждый день, капля за каплей, капля за каплей мы должны собирать эти капельки, чтобы у нас получилось маленькая сначала лужа, потом маленький родник, колодец потом, потом какое-то озеро небольшое, большое море было, а потом может быть океан, может быть наши дети, наши внуки, а может мы сами мы еще станем учеными, Грамотными людьми. Поэтому мы с вами все это изучаем. Ибрахим. Смотрите, в двух местах тянется Ибрахим. Вот это надо правильно писать. Правильно писать, правильно читать. Дальше. Торик. Торик. Торик. Смотрите. Тарик Имя. Имя мальчика Торико. Дальше. Зухайр. Зухайр. Зухайр. Тоже имя есть такое. Вычдан. Девочку зовут Вычдан. Вычдан. И еще одно имя. Зияд. Зияд. Зияд. Зияд. Смотрите, сколько новых слов. Многие слова, даже вы, может быть, имена даже и не слышали. Так ведь? Если вы нацелились вместе со мной учиться дальше, продолжать учебу, то вы, значит, будете учиться со мной, и вы еще много раз услышите эти имена. Особенно, когда мы будем проходить хадисы, и когда имена передатчиков хадисов разбирают, и там много-много вот таких имен приходит. ля иляха илля ля иляха илля Прошу Аллаху Субтитры укрепить нас на религии, на истине, Прошу Аллаха Субхану Таля Аллах, дать нам правильные знания, полезные знания. Кому Аллах Субхану Алла желает блага, он дает ему понимание религии. и Юфаккаху от слова фикх, ля илля хиллах. Фиддин. Поэтому нужно просить Аллаха Субхану Аллах, только правильные знания, и пусть Аллах Субхану оградит нас от неправильных знаний и бесполезных знаний. Так, дальше. Задание. Уляхиду Я смотрю на картинки. Это сразу скажу, это джидда. Запомните, это джидда. Вот этот большой фонтан в море, в Красном море, прям бьет в воздух, там 20-30 метров постоянно специальная пушка такая. Водонапорная такая пушка, мощная. Бьет прям вода в струя, и днем, и ночью прям. в Вверх. И там еще мечеть есть. Еще есть мечеть. На воде ее построили специально. Там сваи сделали. Там глубоко ушли в воду. Но построили мечеть. Прямо на воде. Это джидда. Итак, с вами мы читаем текст. Ана Ибрагиму. Я Ибрагим. Смотрите. Ибрагиму. То есть, я Ибрагим. Да? Аишу. Аишу. Я живу. Опять смотрите. Это глагол. Вы сразу сможете сказать, что это глагол. Мудория, он заканчивается на дому, Он на Домму заканчивается и у него дому мы видим. Впереди у него одна из мудорийских букв. Алиф с гамзой. Смотрите, я вам сказал, что если Алиф с гамзой, если Нун, если Я и если Та впереди глагола, то это глагол, смело сможете сказать, что это глагол Мудория. Признак аришу. Я живу фи мадинати, Смотрите, джар маджрур. Как красиво, фи мади И все правильно, фи мади Почему на кясру заканчивается? Потому что фи пришло. Джар-маджрур. Фи – это харфуль джар мадина ти Маджрур. Имя – маджрур. В состоянии «джар» она заканчивается на кясру. Никогда вы не прочитаете фи мади та фи мадина, ту Всегда правильно вы прочитаете. фи мади Потому что фи пришло. И слово Мадина это Исм. Это Исм, запомните. Исм. Потому что у него на конце Касра, перед этим словом стоит фи. А фи из хуруфу является признаком Исма. Фимадина ти в городе Джудда. Джудда. Иляха -иляллах». Я живу в городе Джудда. Джудда. Джидда. Мы привыкли это слово как джидда. Джадда. Это произошло от слова джадда, бабушка. Бабушка переводится. Переводится как бабушка. Ум ⁇ это мама, мы знаем. Ум мульхуро Мекка называется Ум мульхуро. Мать всех городов и деревень, и поселков. А джудда это уже бабушка. В честь нашей пра, -пра, -пра, -пра, -пра -бабушки. Это джудда. Аишуфи Мадина Джудда. Я живу в Медине по имени Джидда. В городе по имени Джидда. Мадина это город. Ассамау Софиатун. Ассамау неба. Софиатун чистое небо. Ваш шаты у Джамильюн. Вашаты у Шаты это берег. Джамилюн красивый. Валь Амваджу Алиятун. Амвуач Алиятун. Аль-Аммувач это Мауд Амвуач. Алиятун высокие, высокие, высокие волны. Аммуач волны. Анаухиббу Мадинати. Я люблю мой город. Анаухибу Мадинати я люблю мой город. Вот такой вот у нас рассказ. А у Такие тексты надо хотя бы минимум 10 раз прочитать. Я уж не говорю, чтобы их писать, нас в свое время заставляли много-много раз писать. Читать 10 раз, 3 раза написать и постоянно читаешь ты. أنا إبراهيم, أنا, أنا إبراهيم أعيش في مدينة جدة السماء صافية والشاطئ جميل والأمواج عالية أنا أحب مدينتي أنا إبراهيم أعيش في مدينة جدة السماء الصافية والشاطئ جميل والأمواج عالية أنا أحب مدينتي أنا إبراهيم أعيش في مدينة جدة السماء صافية والشاطئ جميل والأمواج عالية Ана увябло мадинати. А Ибрахим. А Мадинати Джудда, в мадине Джуда. См.ау ты у шату джамильун, и амваду Ана увябло мадинати. Вот я вам прочитал пять раз. Вы тоже так же должны читать минимум пять раз. Понятно, да? Если вы хотите понимать арабский язык, вы должны много-много читать. Город Джидда это город в Саудовской Аравии. Портовый город. Здесь очень много развито. Вот экспорт-импорт. Здесь много контейнеров приходит, суда, сюда приходят, привозят разные товары со всего мира. Что-то привозят, что-то отвозят, отвозят финики, вкусные вкусные сорта фиников, а привозят сюда мед, привозят продукты питания. В общем, это портовый город, город Джитта, официально более 5 миллионов. Но неофициально еще там очень много людей живет. Город на море находится, на побережье Красного моря. И море очень красивое. Здесь есть берега, где можно купаться, отдыхать. Есть дикие пляжи даже. Никого нету. Рыбачат люди. Следующее задание: Акарау аль-Калимати. Я читаю слова Саумауджарридуль-Харфа. И потом я букву алиф здесь с гамзой я их читаю вместе с харакатами это уже было у нас такое задание но здесь идет повторение пройденных тем повторение пройденных букв другие тексты другие задания первую половину мы прошли букв чтобы не забыть мы здесь повторяем она я охеббо я люблю я люблю вот это слово охайбу, Запомните. Это глагол мудоря. Перед вами глагол мудоря охайбу, Потому что «Алифзгамзе» стоит. Это признак «фиаля мудоря. Фиаль мударя». Глагол мудари. «Настоящее и будущее время». «Я люблю». Переводится. «Ибрахиму». «Акрау». «Я читаю». Смотрите. «Акрау». Это опять фиаль мударя». Фиаль он тоже заканчивается на доммо. Запомните правило, новое правило, что фиаль Мудори будет заканчиваться на доммо. Он будет марфо. Или вместо доммы придут какие-то буквы, но он будет в состоянии, этот фиаль, марфо называется. Марфо, рафа. Это я вам сейчас самые-самые начальные-начальные какие-то моментики рассказываю. Для того, чтобы вы потом погрузились потихоньку, потихоньку. Но по прошествии каких-то там уже уроков. 20, 30, 40, 50, 100 уроков. Вы уже сможете грамматику конкретно понимать. Конкретно понимать грамматические правила. Это целая наука. Нахуй. Итак, Акорау. у Это фиальмудоря. Я читаю. Переводится. Она. Я Ибрахиму. Ибрахим. Аишу. Аишу. Я живу. Это тоже фиальмудари. Аишу. АМВАДЖ, Мауджун АМВАДЖ, Мауджун АМВАДЖ, Волны. Амвуаджун. Это уже имя Исм. Потому что у него Танвин на конце. Танвин домма. Амбуаджун. Признаком Исма является Танвин в конце. Охэйбу! Это фиальму Мудари. Потому что впереди Мудари буква И он Марфоу, на конце он заканчивается на э, Рафа. На Дамму. Признаком Рафа. Дамма. Видное. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Текст у нас будет с вами. Я сказал, в этом задании будет много текстов. Аль-Асаду вальфа-ру. Аль-Асаду валь ру Аль -асаду -валь Аль-Асад – это лев и Аль-Фа'р. Аль-Фа'р – мышка. Смотрите, два имени здесь. Потому что признаком имени является наличие Алифа и Ляма впереди слова. Аль-Асаду – Асад – это лев. Аль-Асад – Аль-Фа'р – это Фа'р – мышка. И впереди Алиф-Лям пришел. Вот этот Алиф и Лям – это признак того, что это мы имеем дела с Исмами. Исм. Вы можете сразу сказать, это исм. Аль-Асад, уаль Фар. Понятно, да? Истайкала. Итак, глагол Истайхала, Истайкала, аль-Асаду, проснулся. Истайкала аль-Асаду, проснулся лев. Затаяумин, затаяумин, затаяумин. В один из дней. Затайяумин, в один из дней. Истайкала аль-Асаду. Проснулся лев. Гадыбан. Гадыбан. Гадбан. Гадыб. То есть он рассерженный, гневный. Гадаб – это гневаться. Расуль Аллаху алейхи вассаляма, даже одному из сахабов, часто говорил такое слово. Ля тагдаб. Ля та не гневайся, не гневайся, потому что он очень сильно гневался. Ля тахдаб. Итак, Истай Хазаль Ах Асаду Мин Гадыбан проснулся лев однажды гневным или разгневанным. минфаарин от мышки. минфаарин от какой-то мышки. Смотрите, если фаар у нас пришел без олив и ляма, значит какая-то мышка. А если мы олив и лям поставим, значит имеется в виду какая-то конкретная мышка, о которой мы уже вели разговор, о которой мы уже говорили. Какая-то известная мышка может быть, определенная мышка. А здесь не определенная, от какой-то мышки. Мин фа -рин". Смотрите, мин это харфульджар арфул джар из-за него фаар заканчиваться будет на касру, танвин касра видите, рин рин, потому что впереди стоит мин, из-за этого слова фаар заканчивается теперь на касру, то есть в состоянии джар, и это слово маджур значит мы говорим джар маджур джар маджрур, джар это мин, маджрур фаар, понятно, да? Э, привыкайте к этим терминологиям Я всегда буду их теперь говорить Чтобы вы привыкали На слух Что я вам хочу поведать Итак, минфарин. почему кясра в конце Потому что мин впереди стоит Все, джармаджрур, все поняли Это я сейчас вам так досконально Объясняю, потом я вам просто буду Говорить, минфаарин джармаджрур джар Все, дальше пошли Вы уже все уже прекрасно понимаете Но сейчас я вам буду просто повторять, повторять, повторять Итак, Истайхадаль Асаду, Адата Яумин, Гадайбан, Минфаарин, разгневанным от мышки, от какой-то мышки, саката, которая упала, саката. Саката аля на их да, аля их да, на одну из его лап которая упала на одну из его лап. Лапа льва. Кадамай. Ихи. На одну из лап этого льва. И это домир, который возвращается на асада, на льва. На лапы льва. Его. На одну из его лап. фамсака биггил асаду. фамсака, И сразу что амсака. Вот это глагол. Амсака это глагол. Глагол амсака. Это мады, глагол мады. Потому что мады, он заканчивается на фатху. Мады заканчивается на, мадху, на фатху. Амсака. Фа амсака И схватил Бихил асаду. Схватил его. И схватил его лев. И хотел айякту айяк Хотел он его убить. Все. Котл. Котл это убивать. як убить. Гу. Это на мышку возвращается Дамир. Вакеда а туляху И хотел он убить мышку. Фалтазара мину аль-фаару. Смотрите как. Фалтазара. Какой хороший фаар оказался. Мы же вот такое слово говорим же, маазиратан, маазиратан, извините, фаатазара, и извинился мингульфаар, альфаару. Видите, уже здесь с алифлямом. Потому что уже мы про эту мышку говорим уже, уже целый абзац у нас про эту мышку, так ведь? Мы уже знаем, что именно эта мышка, уже конкретная мышка, которую схватил лев. Видите, как арабский язык передает мысль? Мы с вами сейчас еще только где-то на берегу стоим еще. Мы даже в море не погрузились. Море грамматики. Мы еще с вами на берегу. Учимся руками там плавать, Там ногами там шевелить, учимся просто стоим. Я вам показываю, где, как, чего там, как, когда зайдем в море. Вот так надо двигаться, вот туда надо двигаться, вот так надо двигаться. Правой рукой вот так, левой рукой вот так, ногой вот так, вот так, вот так, телом вот так двигать, чтобы плавать. Мы вот с вами сейчас, сейчас стоим на берегу, и я вам объясняю какие-то моменты. Но когда вы полезете в море уже... И когда вы научитесь плавать, и правильно плавать, и нырять еще глубоко, и задерживать дыхание, то вы станете настоящим пловцом. То же самое, когда вы залезете в грамматику, в море грамматики, в море арабского языка, и станете искусным пловцом, вы будете просто наслаждаться, будете сидеть и смеяться над этими уроками, которые вы проходили с Аммунур вместе на начальном этапе, на каком-то 12-м, 13-м, на 14-м уроках. «Ля Иляха Илля Аллах». «Ва и сказал». Сказал кто? Мышка. То есть, извинился перед ним вот этот мышонок и сказал. «Ва и сказал». И он сказал. «Кот тахтаджу и лейя тахтаджу». Глагол мудория, смотрите, потому что «та» впереди. «Ты, ты, ихтияч» от слова «ихтияч» или «хаджа», «ты будешь нуждаться во мне». «Иляйя», «фатаракаху», и он его оставил. «И лев оставил мышонка». Смотрите, здесь «хот», «возможно, ты будешь нуждаться во мне или иляйя фатаракаху и он его оставил и лев оставил мышонка смотрите здесь ход, возможно ты будешь нуждаться во мне Здесь такой смысл. «И оставил его лев», «и оставил его лев». Вот здесь код, указание на маловероятность. Но она может произойти. Возможно. Ты будешь нуждаться во мне. Бада аям. Следующий абзац. Бада аям. Спустя сколько-то дней Бада аям. Вака аль-асаду. Фишибаки саядин. Фишибаки саядин. Вака попал. Аль-Асад попал лев фишибаки саядин в сеть этого охотника. Саяд – это охотник. Шибак – это сеть. Ва-кал-асаду фишибаки саядин какого-то охотника. Саядин какого-то охотника. В сетку какого-то охотника. Смотрите, фишибаки здесь опять. Потому что «фи» пришло. Впереди «фи» стоит. Джармаджрур. Фишибаки саядин. Бада аямин вакал асаду фишибаки саядин. А какой еще саяд? Смотрите, его описание «махерин». Описание это «нат». Мы с вами проходили. «Нат» он во всем старается подражать. Затем, кого он описывает. «Нат», «махер». Впереди слово «саяд». Если он в мужском роде, я значит тоже буду в мужском роде. Саядун магирун. Саядин махирин Саядан махиран. Если он заканчивается на Танвин кясру, я тоже буду заканчиваться на Танвин кясру Махирин. Если он без алифляма, в неопределенном состоянии я тоже буду без, опр... без алифляма в определенном состоянии. Махерин, саядин, магерин. Если он в единственном числе, я тоже в, в единственном числе никогда не буду в, в двойственном, не во множественном числе. Смотрите, какой над, какой послушный над. Во всем, во всем следует за тем, кого он описывает. Манрут. тот, кого описывают, это Манрут. А над это описание. Фаза Асаду, смотрите, Фазаара. Заара это рычал, за -ры Лев, за -ара. конкретный у него за произошел, рычал или ревел, здесь можно сказать ревел даже, и заревел Лев Бекуляковатий, смотрите, со всей своей силы. Когда лев рычит, сами знаете, как лев рычит, да? Вы все знаете, как лев сильно кричит. И услышала его мышка, смотрите, с олифлямом. Если бы было бы без олифляма, без какая-то мышка бы услышала бы и дальше бы бежала. Слышу, слышу, ага, слышу, слышу. А это алиф и лям тут стоит, значит, уже... Мы о ней уже говорили, значит, та мышка, которую поймал раньше лев со фасами у и услышала его мышка, Вагабба. Вахабба. То есть габба это бежать. хабба вадабба. Арабы говорят такое слово хабба вадабба. Хабба. и побежала она ли начь до тихи, ли на подмогу. Для того, чтобы помочь ему. Начдатун это на помощь. Ли это для. Ли это для. Ихи это Дамир, как мы говорим. Возвращается на Асада, на льва. Тот, который попал в сети. В сеть охотника. Вахаббали Начдатихи. Вахаля сагу. Смотрите, халя сагу. И освободила его мышка. Халласа. Мы говорим же Халлас. Халлас Халласа. Халласа Ху. И освободила его. Миншибаки яди Из сетей охотника. Возможно, перегрызла своими острыми зубами. Ванталя каль Асаду. И пошел лев. Ваагуа Якулю. И он говорит. Ванталя каль Асаду. Ваагуа Якулю. Мааджамаля тасамух. Вот таавун. Как прекрасно. Тасамух. Вот таавун. То есть, когда человек проявляет тасамух, то есть, мы же говорим иногда, самехани, самехани, а здесь таса... تسام... <laughs> Тасамах это снисходительность. Проявлять снисхождение. Это нужная вещь, проявлять снисхождение, быть снисходительным. Тааун – это помогать. Вот таауну аль альберри вот таква. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. То же самое. Вот Ааун, Тасамох, быть снисходительным. Лев же отпустил же мышку, проявил та Итак, вот этот текст, он очень большой. Задание читать его, если есть возможность, писать его, минимум 2-3 раза надо писать, чтобы почерк был четкий у каждого из учеников, чтобы правильно все писали. И читать его, и рассказывать своим родственникам, своим знакомым, своим детишкам, своим мамам, папам, своим братишкам, своим сестренкам, своим племянникам и прочим, прочим, прочим. الأسد والفأر استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه فأمسك به الأسد وكذا وكذا يقتله فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي فتركه بعد أيام وقع الأسد في شباك صياد ماهر فزأر الأسد بكل قوته وسمعه الفأر وهب لنجدته وخلصه من شباك السياد وانطلق الأسد وهو يقول ما أجمل التصامح والتعاون الأسد والفأر استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه فأمسك به الأسد وكاد أن يقتله فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي فتركه بدأ يامن وقع الأسد في شباك سياد ماهر فزأر الأسد بكل كوته وسمعه الفأر وهب لنجدته وخلصه من شباك السياد وانطلق الأسد وهو يقول ما أجمل التصامح والتعاون Ну и еще الأسد والفأر استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه فأنسك به الأسد وكاد أن يقتله فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي فتركه بعد أيام وقع الأسد في شباك السياد الماهر فزأر الأسد بكل كوته وسمعه الفأر وهب لنجدته وخلصه من شباك السياد Нужно много-много раз читать. Смотрите, я вам прочитал минимум четыре раза. Первый раз я объяснял и еще три раза прочитал. Так что с меня уже четыре раза. Смотрите, с вас значит еще больше. С вас больше. Вы как ученики должны больше-больше-больше читать, чтобы лучше меня читали. Чтобы лучше меня читали. И понимали каждое слово, каждый текст, каждое предложение, каждый абзац. Понятно, да? Это задание, задание, задание. Запомните, если вы будете учиться, конкретно учиться, то через 100 уроков или 200 уроков, сколько Аллах -на нам облегчит, будем продолжать. И дай Аллах, чтобы всю эту школьную программу все там... 12 классов мы прошли, все эти тексты разобрали, все грамматические правила мы знали, чтобы потом через 200, 300, 400, 500 уроков вы конкретными были, конкретными были учениками уже, тулябами, которые действительно называются талиб, туляб, тулляб уль студенты, которые действительно потом могут сидеть у шейхов, Могут сидеть уже у шейхов и слушать шейхов и разбирать какие-то важные масаили, важные вопросы. Ля илях иля дай Аллах, дай Аллах, дай Аллах, чтобы вышло из этой школы вышло очень много студентов, знающих арабский язык, знающих таухейд науки такие, грамматику арабского языка, акиду, фикр, Кур'ан, тафсир, Хадис. Ла Илла Ла Илла Хайлала. калимати сумма у харфа. Здесь уже то. Буква то. Смотрите. Туйур. Тойрун туйур. Птицы. Туйур. Туйур. То. Дома ту. Матар. То. Матар, Матар. Матар. Дождь. То. Сфатхай То. Атыра, атыра. Приятно пахнущий. Какой-то атера. Атар мы говорим. Вот человек, который продает, продает духи, продает всякие масла. машала, машала. Итак, атыра это ароматические, что-то пахущее, душистые. Что-то такое. Слово такое айтрун, запомните. Айтрун это сами духи масла, ароматические. Итак, буква ТО. Буква ТО. ТО в начале, ТО в серединке, ТО в конце, ТО самостоятельно. Это мы уже с вами проходили, но просто повторяем. Мы просто с вами повторяем. ТО-ТУ-ТЫ. ТО-ТУ-ТЫ. ТО-ТУ-ТЫ. ТО-ТУ-ТЫ. Арсамудайра. Хауляль-Харфи ТО. Мне нужно здесь найти букву то, нарисовать вокруг нее кружочек, чтобы написать потом еще слова, потом еще написать слова. Мотор, мотор, нужно написать слово мотор. БАТА. БАТА. тоже надо будет написать, найти букву то. Тарека, тарека, написать, выделить букву то и написать это слово тарека. Тын, тын. Мотор это аэропорт, батта утка, тарека дорога, путь, тын это глина, тын грязь, глина вот. Дальше буква то, то, то. Текст. Она он я тарек. Аعيش في Мадинати Абха. О город Абха. Это тоже Саудовская Аравия. Юг Саудовской Аравии. Где-то 500 километров южнее, вниз, если по карте смотреть, от Мекки. 500 километров вниз. Абха. Город Абха. Я живу в городе Абха. тун, Это город. Вахиямадинатун. И это город. Фигатабиатун. Джамилатун. В ней природа красивая. Действительно там красиво. 500 километров там горы, там климат приятный, там даже снег, зимой снег, там дожди, там реки горные текут. Ла илляха, илляллах. джамиля ха табиатун джамилатун. Табиатун джамилатун, смотрите, над и ман'уд. Джамилатун это над, табиатун ман'уд, то есть кого описывают. И он над, джамилатун будет следовать за он во всем, в единственном числе в неопределенном состоянии, в рафаи, то есть на дому заканчиваться будет, в женском роде, табиатун, там арбута, значит джамилятун. Неправильно будет сказать, например, табиатун джамилюн, неправильно. Или табиун джамилятун, неправильно. Он должен следовать во всем, в единственном числе, в определенном или неопределенном состоянии. Дальше, ваджавун латыфун. Ох, джавун лятыф. Джаву это воздух. Да? А уже лятыф. Хороший, мягкий. Мягкий mяг... климат там. Мягкий климат. Вазухурун. Атератун. Смотрите, вот атератун мы проходили, это слово же. Был слайд, где было атератун, Я говорил атар от слова атар. Айтерун духи. Вазухурун атератун. То есть и цветы. И цветы атера с запахом очень вкусно пахнут, которые... Вот уйурун, и птицы разнообразные, мутанауатун. Уянзелуфиха, матарун газирун. Уянзелуфиха, матарун газирун, матар, дождь. А уже газир, обильный, обильный дождь. фига и... Также в этом городе Абха Матарун Газирун Обильный дождь Спускается Аллах отправляет дождь Ана тарикун Айшу Абха фиха табиатун джамилатун матарун Газирун Смотрите, какой прекрасный текст! Его надо точно 10 раз читать. Мои ученики и все, кто слушают, читайте как можно больше. И вот эти слова запоминайте. И вот эти предложения, и вот эти айбараты, выражения, вот эти фразы, все эти. Запоминайте! Красиво же! Какой красивый арабский язык! Анатарихун. Аишуфимадинати Абха, Уахия Мадинатун, Фихатабиатун Джамилятун, Латифун. وظهور عطرة وطيور متنوعة وينزل فيها مطر غزير أنا طارق أعيش في مدينة أبها وهي متينة فيها طبيعة جميلة وجو لطيف وظهور عطرة وطيور متنوعة وينزل فيها مطار غزير لا إله إلا الله كك رسيوة. Какой красивый арабский язык. Акрау, я читаю. Тарекун имя мальчика. Табиатун природа. Матарун дождь. Туюрун птицы. Латифун нежный. Баракаллау фиком. Ва жазакуму Аллаху хайран хайран жаза. Субханак хамдик. илаха илла анта. Астагфурк ва тубу илейка.